Меня зовут Юрий Чекуров, я создал базовый онлайн-курс «Биологическое центрирование системы здоровья». Я провожу семинары аналогичного названия и вживую, но онлайн-курс пользуется особым успехом, так как люди могут овладеть необходимыми им практическими навыками, не выходя из дома или не приезжая для этого в Москву. Конечно, мне приятно вас увидеть потом в Москве и поставить вам руки, но тем не менее… Будет лучше, если какие-то навыки вы получите заранее. О чем речь идет на этом курсе? Ну, прежде всего, я познакомлю вас с принципами биологического центрирования, расскажу о том, что такое зона ДСВ и где в физическом теле они локализованы с привязкой к каким-то конкретным анатомическим структурам. Я расскажу о зонах внутри головы, внутри грудной клетки, внутри эпигастрии, живота, таза, а также конечностей. Также я покажу и научу вас, как диагностировать напряженные зоны ДСВ. Для биологического центрирования имеет большое значение поиск актуальной зоны. Что я подразумеваю под актуальной зоной? Это та зона тела, которая у конкретного пациента напряжена в данный момент больше всего. Все остальные ткани тела и органы они пытаются компенсировать это напряжение, что приводит к соответствующим реакциям на висцеральном уровне, вегетативном, сосудистом, а также на уровне опорно-двигательного аппарата. Если вы научитесь уверенно диагностировать актуальную напряженную зону ДСВ тела, то соответственно вы научитесь ее корректировать. И большинство проблем телесных и психосоматических будут успешно вами скорректированы. Для различных регионов тела существуют определенные захваты. Для того чтобы не набрались негативной энергии клиента при взаимодействии с ним существуют формулы биологического центрирования. И два урока посвящены объяснению принципа работы с формулами и практике их применения. Я расскажу вам, как пользоваться грамотно ловушкой, как готовить рабочее место, как готовить и защищать свое помещение, в котором вы принимаете пациентов. Также я расскажу правила применения формул при взаимодействии с напряженными участками тела. Также вы ознакомитесь с простым, но эффективным протоколом центрирования тела пациента. Этот протокол можно применять как на работе, так и дома. Какими бы вы практиками ни занимались, массажем, остеопатией или практикой, вы всегда успешно можете дополнить свои практические навыки методами биологического центрирования, что существенно повысит результативность вашей практической работы. Для любителей работы над собой – я представляю три урока ДСВ-йоги. Это специальные упражнения и техники для самостоятельного использования техник и для самостоятельной проработки зон ДСВ на себе. Это позволит вам находиться в хорошем состоянии здоровья и в хорошем психоэмоциональном состоянии, также иметь высокую резистентность к повреждающим там, инфекционным или иным факторам окружающей среды. Также ДСВ-йогу можно успешно применять на родных, на близких и на пациентах. То есть это простые упражнения, которые могут освоить люди и применять их на практике. Особенно эффективно ДСВ-йога, если ее применять на актуальных зонах. То есть у каждого человека есть какое-то конституционально слабое место, какая-то конституциональная зона ДСВ. Вот. И если человек научится ее корректировать и научится ее поддерживать в рабочем состоянии, то это предупредит развитие типичных болезней, которые для этого человека могут быть характерны в силу его конституции, особенности его гороскопа или места проживания, или особенности жизнедеятельности.